Антон Пятницкий, сети аудиопьес «Суд Повелителя Времени». Призрак Прошлого, часть 2, автор сценария Даниэль Мучипов. Куда это меня закинуло? Первичный анализ показывает, что атмосфера пригодна для дыхания. Ни радиации, ни токсинов, ни вредных примесей газов. Итак, что я имею? Тарди сбилась с курса, меня загинуло на непонятную планету, энергии ноль, связи с Галифреем нет. И что я могу с этим сделать? Контакт! Точно! Ор, ранее ранний дёточка ноль, кто-то из них наверняка меня услышит. Сконцентрироваться. <связывая> как? Что-то мешает мне. Что-то блокирует мой телепатический призыв о помощи. Что-то или кто-то. Расселон. Опять его игры. Хотя... Нет, вряд ли. По крайней мере, не в этот раз. Тогда да, кто? Мастер? Но он сейчас в тюрьме. Хотя мастер тут еще и взоротливый змей. И я снова столкнулся с молодым вором. Ему что там отомстить после нашей самой первой встречи? Не исключено. Хотя камень реальности нестабилен, и ему, мягко говоря, никогда тратить свое драгоценное время на месть. Особенно тогда, когда более юная версия мини откликнулась на этот чертов сигнал бедствия и уже мчится на всех парах в 2002 год. Откликнулся бы кто-то сейчас на мой сигнал бедствия. Было бы очень кстати. равно хотел внести пару модификаций. Может даже получится сделать так, чтобы управление слушалось меня и только меня. Так. Это где -то? Господи, что за символы? Хватит с меня этих фокусов. Не потерплю, чтобы мою Тардису гоняли и дальше. О, отлично! год провести собственность бедствия. Да, ⁇ не работает! Слишком много помех! Так, а если немного уменьшить радиус использовать эту частоту. Говорит доктор, я разобьял рушениями. Кто-нибудь слышит? Ну да, конечно, это не сработало раньше. Тогда почему я кришну? Тарди. А я пожалуй все же прогуляюсь по этой планете. <плескотворение> <плескотворение> Продолжение следует. Автор сценария Даниэль Мучипов. Режиссер и актер доктор Антон Пятницкий. Записано и выпущено в 2023 году.